Исмилля Альхамду Лиляхи Рубил Алямин Вассалату вассаламу аля ашрафина и. вальмур салин аля набийна мухаммад саллаху алейхива алейхива асхабихи аджмай На этом уроке мы с вами пройдем еще один хадис от Абу Гурейры, роды Аллаху, Ангу, да будет доволен им Аллаха. Но для начала мы возьмем несколько новых слов. Астаг Фиру Аллаха. Астаг Фиру Лаха. Астаг Я прошу прощения у Аллаха. Я прошу прощения у Аллаха. Астаг Фиру Лаха. Астаг Я прошу прощения у Аллаха. Атубу или Атубу или Атубу и лейге это я приношу свое покаяние. Я приношу ему Всевышнему Аллаху свое покаяние. Тауба. Я делаю тауба. Атубу. Атубу это означает я. А атубу. Я делаю таубу. и ему одному. Всевышнему Аллаху. Аль-Яума. Аль-Яума. Альяуму день, альяуму день, альяум, альяум это день и аксара, аксара больше, аксара больше, Ак больше аксара больше. Анаби хурайрата ради Аллаху анху кале, ради Аллаху анху от Абу Гурейры, Роды Аллаху Ангу, да будет доволен им Аллах, роды Аллаху Ангу который сказал, Самиату Расул Аллахи, я услышал посланника Аллаха, Аллаху алейхи саляма, говорившего Якулю, который говорил. Сами ат Расул Аллахи я слышал, как Посланник Аллаха салляллаhu алейхи вос говорил Якулю говорил. В это уже здесь клятва идет. Смотрите, В Аллахи это клятва. Клянусь Аллахом. В впереди. Вау, это клятвенная буква. Вау. После нее приходит имя. Лявзульджаля, Аллах, и она будет заканчиваться на Касру. Потому что впереди, вау, стоит, клятвенный. Валлахи, билляхи, таллахи, валлахи, инни, инни, поистине я. Инни – это поистине я. Как раз 24-й урок, два дня назад проходили. И там как раз мы разбирали, что такое Ини инни. Inna hu, inna Когда Инна заходит на Дамиры. Целый урок по грамматике у нас был. 24 урок. Просьба найти и посмотреть. Inni, это означает, что Инна и Дамир я. Поистине я. Это означает, что поистине я. Инна для усиления. Инна для усиления. Смотрите, здесь несколько, несколько частиц усиливающих. Как, например, клятва идет, клятвенная вау. Валлахи. Смотрите, Расуль Аллаху, клянется. Это уже не просто так. Если он клянется Всевышним Аллахом, субханаху то это уже не просто так. В Валлахи. Потом инна он говорит. ИНИ, поистине Я, еще усили, усиление своего предложения. ИНИ потом говорит, ЛЯ АСТАГФИРУ. Смотрите, ЛЯМ впереди поставил. ЛЯМ это тоже ЛЯМ для усиления. Смотрите, три усиливающих фактора. Можно было просто сказать, АСТАГФИРУЛЛАГА, АНА АСТАГФИРУЛЛАГА. Я прошу прощения у Аллаха, в Атубу Иляги и делаю ему покаяние. Афиль в течение дня, вот так он мог сказать, однако здесь он в три раза усилил свое предложение. Во-первых, поклялся Всевышним Аллахом, Супанаваталя, потом добавил частицу Инна усиливающей, и потом еще добавил лям усиливающий. У Аллаха Ини, для Астага для и и приношу ему талба, покаяние свое. и Фильяуми в течение дня. Фильяуми. Фильяуми это джар маджурур. Фи. Она, если приходит перед именем, то она имя ставит в состояние джар. Значит, имя будет заканчиваться на кясру. Фильяуми. Фильяуми. Почему в конце слова альяум кесра? Потому что... Стоит впереди фи. Фильяуми. В течение дня. Аксара. Больше. Аксара. Аксара больше, чем мин сабаина марратан. Мин сабаина марратан. Чем 70 раз. То есть, я клянусь Аллахом, что поистине я непременно, обязательно, прошу прощения у Всевышнего Аллаха, и приношу ему свое покаяние в течение дня больше чем 70 раз в течение дня а в другом хадисе пришло что больше ста раз ля иляхи, ля Аллах больше ста раз клянусь Аллахом поистине я прошу прощения у Аллаха и приношу ему свое покаяние в течение дня больше чем 70 раз в течение дня он говорит астагфируллаха ваатубу илеяхи астагфируллаха ваатубу илеяхи астагфируллаха ваатубу илеяхи астагфируллаха ваатубу илеяхи в аллахе ини лаастагфируллаха ваатубу илеяхи в дне актара мин Сабрина, мрртан роауль бухари этот хадис привел имам аль бухари Анабихурай рата радаяллаху анхукаля самиату расуляллахи саллалаху алейхи васаллама якуля валлахи инни ла астагафируллаха ваатубу и лейхи фильяуми аксарамин сабрийна маратхан аксарамин сабрийна маратхан и это расуляллаха саллалаху алейхи васаллам В течение дня он делал больше 70 раз говорил эти слова оставферлаха тубы я оставферлах ту оставферлах тубы или я оставферлахват тубу или оставферуллах ту были а мы сколько раз делаем в течение дня мы может после каждой молитвы только три раза скажем оставферла оставферла оставферла а здесь нужно больше 70 раз говорить слова вот эти остав феруллахават Ватубу илиги عنبه ريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول والله إني لا أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة أكثر من سبعين مرة أكثر من سبعين مرة, من سبعين مرة رواه البخاري رواه البخاري صاب شعث что Абу Гурера, рады Аллаху Ангу, сказал, я слышал, как посланник Аллаха, клянусь Аллахом поистине, я прошу Аллаха о прощении и приношу ему покаяние более 70 раз в день. Более семидесяти раз в день. Сообщается, что Абу Гурейра, рада Аллаху ангукаля, сказал, я слышал, как Расуль Аллах, Аллаху алейхи вассалям, как посланник Аллаха, Аллаху алейхи вассалям, сказал, клянусь Аллахом, поистине я прошу Аллаха о прощении и приношу ему покаяние более 70 раз в день. Более 70 раз в день. Приводит хадис имам Аль-Бухари, шесть тысяч триста седьмой хадис. Субханак Аллахм, воби хамдика. Ашhadu alla ilaha illa anta. Астагфурка, уатубу илейка.